Подготовка – ключ к успеху. Очищайте зону от лучников и стражей. Может, этому безумию есть объяснение? Почему он несется, как угорелый? Альтаир, похоже, мои ученики не вполне понимают, как нужно обращаться с клинком. Может, ты покажешь им? Понимаю, у тебя много дел. Что делает этот губик? Похоже, спешит. Если из-за вас переносчик кувшинов уронит свой груз, он раскроет ваш. Да! Да! Да! Да! Да! ты умрешь, Elle ah mmh ah ah ah ah ah oh. ah Je suis l'épée du ah seigneur.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 哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼哼 停 yeah. Пожалуйста, больше так не делай. Ты умрешь, лезь! Уберите его! Из-за чего? Капар! Они сказали, что я не могу. Hyah! Watch out! Umbri! Hidavuhuna! Aaaaah! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Stop! Давай забежать тебе некуда! Ага! прошу, ага! Убейте его! İçine karışmayı seviyorum. Vov! Hıha! Hıha! Hıha! Hıha! Hıh! Hıh! Hıh! Hıh! Hıh! Hıh! Kime boyuna emmek istiyorsun? Gel buraya! Hıha! Hıha! Hıha! Hıha! Gel buraya! Hıh! Hıh! Hıh! Hıh! Hıh! Gönlünüzü dört açın, geri döneceksiniz. Şirinle bu! Geber safirin! Where are you? Не спешите. Если вы двигаетесь медленно... R.I.C.PP Немногоростейка относятся на выходные Я старый, вас обнаружили, сбежать будет легче, убив нескольких преследователей. Ты меня чуть не убил. Добрый не человек, я уже старик. Я? Нет, я в порядке. Мне просто повезло. Аллах с нами, старик. На помощь, помогите кто-нибудь! Аллах с нами, старик. Не трогай меня, пожалуйста. пожалуйста, хватит. Мне пожалуйста... не подходи. Не ты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 Мало денег нет, но вы не обязаны склоняться. Для тех, кто смел и решителен, всегда найдутся возможности. Вам больше не нужно терпеть лишения. Любой, кто способен работать, может Уходим. покормить себя. Подходите, спрашивайте. Я расскажу, что может предложить вам Талау. Талал знает о ваших бедах.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 Кто способен работать, может прокормить себя. Подходите, спрашивайте. Я расскажу, что может предложить вам Талал. Он точно разобьется. Мы Я живем в непростые решить. времена. Нужно? Пищи мало, Живей. денег нет, но вы не обязаны склоняться. Для тех, кто смел и решителен, всегда найдутся возможности.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 Собирайся вон, пока я не позвал стражу. Ты хочешь драки? Не умрешь. Не надо этого делать.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 И почему вакар? Талал говорит мне лишь то, что мне нужно знать. Так безопаснее. Может быть для него, но не для тебя. Как это произошло? Извините, <с> Мы делаем что нам угодно. О нет. Что он делает? Тебе нельзя здесь находиться. Он а точно кого-нибудь убьет.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 Уйди с дороги. Чем мы войные, нибудь ты Не, это. Тебе конец. Да! Да! Да!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 Help me. Ты умрешь здесь и сейчас. Кто-то должен остановиться. Что? Что тебе нужно?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 нужно, я уверен. <свист> как можно быть таким премиерным? Сейчас И ты умрешь. Как видишь, ничего не видишь. Ты умрёшь, от меня не уйдешь. Я отступаю. Ты меня напал. Тебе <пустит> не <влез>. а! <пустит> а! <пустит> Что Опять драка? Что его! Иди, иди, иди! Мне и так есть чем заняться. Слава Салагатину. Он нашел в себе силы на защиту нашей великой цели. Габар! Анта таттабиу Талика Балан! Я не Ты смеешь красть меня на глазах! За это ты поплатишь за жизнью. Тебе что-то нужно? Что я делала? Заплатишь <плотие> за свои грехи? Тебе не уйти. Спасибо. Спасибо. Я найду способ отплатить тебе, клянусь. О, нет, это ужасно. Что здесь произошло? Он точно кого-нибудь шикает. Гно! Гно! Гно! Ciao. Che ne vuoi nemmeno che sto qui? Он точно разобьется. И я вообще не собираюсь ему помогать. Сюда! Он здесь! Ты не сможешь! Ты хочешь остановить Hey, вижу, тебя смотрит, да, ждет, искушает нас. Будьте и силь <музыка> сильный. бойное <музыка> мекиспертин? Неверный, я Он, похоже, спешит. Ворочи ворочи в хорошем дороге, кинтадь него! Кинтадь, кинтадь Тебе не сбежать! Кого-то а? сейчас уйдешь. Я тебе не уйти! А? Нет! А? Тебе а? не спешать! Увидел а? это! А? А? Вернись сюда! А? Не... На помощь! А? Он хочет убить меня! Здесь произошло. Какой шкаф? Все милостивал. Что это? Это недобрый знак. Странно, никогда раньше не видел ничего подобного. Убийца разбуливает на свободе. Тебе не О, следует нет. здесь О, находиться. Нет. Уходи!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 Она нужна тебе. Ну как? Ну как? Кто мог совершить это? Ты такое, мой друг? Что нет. здесь произошло? Ну как? Что, что это было? Это ужасно. Аллах, Симак, что, что здесь нет. произошло? Как это произошло? Какой странный Умри, <связывая> Люди, подходите, посмотрите на мои товары, вы глазам своим не поверите. На Уходи. Ты правда очень мудр, раз решил обратиться ко мне. Здороги. Помощь! Умные и сейчас. <связывая> <связывая> Хорошо, что ты так вовремя подоспех. Еще минуты и они его совершили задумку. Умри! Тебе не прибежали. Приготовьтесь. Да! Не трогай меня, пожалуйста! Я ни в чем не виноват! Зачем ты это делаешь? Эй! Мы говорите, кто-нибудь! Я ни в чем не виноват! Зачем ты это делаешь? Я не собираюсь! Beni yenebilirsin. Ne yapayım? İmkansız. Kime, <gülüyor> Kime boyun eğmek istiyorsun? İmkansız. Kime boyun eğmek istiyorsun? <gülüyor> ben de yanımda oyna <gülüyor> yemekn Пожалуйста, хватит. Мне больно. À Тебе здесь а? нечего делать, старик. Не трогай меня, пожалуйста. Ты обожай, ancora, Сейчас ты умрёшь. Я тебя а, поймаю. Я. Ты уже проиграл. Даже если не понимаешь этого. Нет, не может быть.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 Делать такое. Ты это видел? Странно, никогда раньше не видел ничего подобного. А, а черт вот этому безумию есть объяснение? Убирайся, черн, пока цел. <свист> <свист> <свист> Покинь это место. Неверный, умри! <свист> <свист> Ты не сможешь бегать вечно. Интересно, что он? он точно, я вы... хочу есть Подходите, подай, подходите. Большая распродажа. Тебе что-то нужно? Передай! А, не меня! На помощь! <связь> Это... <связь> Это... Страшно, Это я Это... Я, я, я найду способ отплатить тебе, клянусь. <связь> О, Аллах, его душу. Я стою перед вами, дабы предупредить <связь> вас. Он, похоже, смотри. Езди, я... Ричард. Захватит Яфу, его уже не остановить. Он войдет в Иерусалим. Мы не должны дать ему возможность сделать это. Этот город наш, он всегда был нашим. И наш долг защищать его до самой смерти. Будьте бдительны, друзья. Шайтан всюду вокруг нас смотрит, ждет, искушает нас. Будьте сильными, сильными, как Салахатин, и сражайтесь. С... Пусть проклят христианский король. И его армия неверных. Они пошли против воли Бога. И они запустили... The... За... Ну, помогите же! Кедри Джексон. Неверный! А! Неверный, умри! <связывающие> а! Что ж ты так вовремя подоспел? Еще минуты, и они бы совершили задуманное. Я обязана тебе. Что это? Ну, Аллах, упакуй его душу. Она вообще Бой! Трагедия, вы, я говорю, Добрый человек, я не Хоть здесь... что-нибудь. Ты, ты не, не имеешь больной голову, голодные нищенки. Он сошел с ума? Да Бона! Перестань! Убьё... Грязный воришка! Увидишь тебя, отрубят руки! Умри его! Ты смеешь красть Тебе меня! Тебе не на следует здесь находиться, уходи! Ты поплатишься жизнью! Проти, ты делаешь мне боль. Да, одна. Помогите хоть чуть-чуть. Помогите же. Умри, бор! Прекрати, ты делаешь мне больно. Бор! Грязный бор! Тебе Это не планы. Планы. Не не Это твои Слава Богу, ты спас меня! Весь город узнает о твоем подвиге! О, Аллах, его душу! Куда ты спеши? Он кого-нибудь убьет. Пожалуйста, хватит. Мне больше. Что не трогай меня, пожалуйста. Осторожнее. Гениальный. Кто-то пострадает. Убить. это ты убил его? Я все видел. Страшно. Я. Я. Кем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 Недобрын знак. Уходи! Уходи. Тебе не следует стоять. Я неверный. Это кончится. Да душу. Не может быть. Смерть, и уже снисут они нам. Сарахар, ты где-то ребячка, им навстречу. Да неверный! На сюда, а, а, я не сюда! Смерть сюда! Он нашел в себе силы ждать на защиту нашей великой цивилизации, Знайте что мы сражаем, чтобы не истребление. Неверный король хочет прибить нас всех до единого. А мы должны защищаться. Что-то что-то так вовремя подоспел. Еще минуты, и они его совершили задуманное. Что здесь произошло? Шайтан всюду вокруг нас смотрит, ждет и скушает нас. Будьте сильными. Сильными, как Салахаддин, и сражайтесь с врагом, он пошел? так как можете. Что-нибудь для больной, голодной нищенки. О чем он только думает. Думаете, кто-то гонится за ним? Делайте же что-нибудь. Тюдар, на помощь! Осторожнее. Ну, неверный умрит! Слава Богу, ты спас меня! Весь город узнает о твоем подвиге. Что здесь произошло? А! А! Тебе нельзя здесь находиться. А. Больно. Не трогай меня, пожалуйста. Мы делаем что нам угодно. Ты меня раздражаешь. Пожалуйста. <звольтит> мне больно. Да. Кирилтик! Это был последний. Надеюсь. Лучше не рисковать. Я поспешу я домой и еще долго не буду высовывать оттуда носа. Вы были очень добры, молодой человек. И будьте уверены. Я этого никогда не забуду. Это недобрый знак. Убийца разбуривает Я знаю, что. Ты мог покалеть меня мне зла. Просто другую... Он бежит от кого-то. Прикинь, okay, but... не пой. Отойди. Куда он пошел? Контрус, если бы не деньги, я бы давно ушел. Ты или слепец, или глупец, или все вместе. Почему ты так говоришь? Ты не видел, что произошло? Нет, видел. На наш караван напали, и он сбежал, ничего не сделав. Нет, не сбежал. О чем ты говоришь? Ты помнишь, что случилось с двумя атаковавшими нас? Их убили наши лучники, хвала Господу. Не лучники, а он один. Хочешь сказать, он спас нас? Да. Он поднялся на возвышенность и застрелил врагов из лука. Я... я не знал. Этот человек мастер-лучник. Запомни это. Думаешь, здесь и сейчас. Я тебя поймаю. Ты у меня на пути устает. Хватайте его. Давайте, не дайте ему уйти. Ему следует, что Хватайте его. Что ты делаешь? Иди прочь. В сторону. Давайте, бежать тебе некуда. Он не путь ты, как ты это сделал. Пойми меня! меня! вас Если Ричард захватит Яфу, его уже не остановить. Он войдет в Иерусалим! Мы должны дать ему возможности сделать это. Этот город наш, он всегда был нашим и наш долг защищать его. Зачем он делает это? Слава Салахаддину! Он нашел в себе силы встать на защиту нашей великой цивилизации! Знайте, что это... мы заражаемся, дабы избежать истребления. Неверный король хочет перебить нас всех до единого. Мы должны защищаться. Тебе не следует здесь находиться. Уходи! севера идет английский король и его армия неверных. Неверный, умри! У меня много товаров, слишком много Но ведь этому должна быть причина. Огонь войны пожирает землю и тысячи полицей, Зачем он это делает? защищая свой дом. Почему он делает это? Прагедия, скажете вы. Но я говорю, Ты видел? Ты видел? раньше такое? Мне не доводилось. О чем он только думал? Ты это видел? Хм. Что он делает? Не, не понимаю, чего он хочет добиться.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 Подходите, подходите. Большая распродажа. Он точно кого-нибудь убьет, вот убить. Друзья мои, ваши поиски закончены. У меня есть Кажется, я видела все, а что, что можно Для больной голодной нищенки. Ты вправду очень мудр, раз решил обратиться в Лучше сам себе нигде не найти. Он должен прекратить это ребячество. У меня много разных товаров, даже слишком Стали много. Он зашёл с ума? Обошел кучу торговцев и не нашел ничего нужного? Что Поверь, за Такого не случилось. Армия неверных. Они пошли против Ты видел бога. раньше такой. Мне Меня не они доводилось. За Неверный! Умри! Неверный! Я догоню тебя! Маши Он только похоже спешит. А теперь Я нашел его! Я поймаю! Прочь дороги! Где ты прячешься? Подходите, смотрите, мой товар! Все свежее и по отличной цене. Они все чаще уходят смотрите, у нас из-под носа. Скидки на все товары! Да, подходите! Похоже, он торопится. <связь> Похоже, это бог. А, а, <связь> а, да. да. Правильное место! О, Нет, не точно смотрите, знает, так. Так. Подходите, смотрите, мой команд! <связь> ну, вот, баланс. <связь> Может, тебя заинтересует вот это? Нет? Ну, это далеко не все, <связь> товар Полно. Пока ты не убьешь этих людей, я не буду в безопасности. Возвращайся с хорошими новостями! О, похоже, ты точно знаешь, что тебе нужно. Люблю таких клиентов. Лучше там тебе нигде не найти! И нигде не найти товара лучше, уверяю тебя. О, ты выбрал правильное место. Нет лучше торговца, чем я. Эй, ты! Да, ты! Подходи, посмотри мой товар! Почему он несется, как угорелый? Только сегодня. Скидки на я все товары! Вами, Сюда предупредить подходить. вас! Если Рим захватит Япу, его уже не остановить. Он войдет в Иерусалим! Хоть что, Николай? Вы больной голодные нищенки! Умоляю, не уходите. Ой, а! Смотри, что ты наделал. Умоляю Всего пару монеток. Что он делает? А! Здесь найдешь все, что тебе нужно. Почему он так торопится? Здесь все, что нужно.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 Куда Чего это он так торопится? Будь проклят христианский король, и его армия неверных! Странно, никогда не раньше, раньше не видел ничего от этого. Они против воли Бога, и они заплатят за это. это? Что им делать? Лишь а. и боль Давайте остаются то, там, будет, где что проходят это? они. Ты не они придешь, говорят, не у них высшая этих. цель какая? Невежество, насилие, безумие! Мы должны дать Почему им отпор любой ценой. Вы не понимаете, у меня нужно, совсем да, ничего нет. Что Лучше не день, господин, господин, у вас я такой я ушел. Ушел. Неужели я это я сам Альтаир? Какая честь для меня. Наверное, у тебя очень важное задание. Может, я смогу помочь? Из многочисленных сплетен неизвестно многое, но я сам сплоховал. Мне нужно было доставить флаги Масиафа, но по дороге на меня напали бандиты. Бандиты!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 Ты знаешь, что тебе нужно. Люблю таких клиентов. Люди, подходите, посмотрите.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 Что бывает бежишь <связь> он неверный на от меня не уйдешь тебе конец <связь> тебе не сбежать не мог далеко уйти вот он он здесь неверный умник <связь> ты не сможешь бегать а без... <связь> уже проиграл даже если Я... не понимаешь <связь> а а а тим, да, да, да, у нас под боком ходит убийца. Кто это сделал?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 Для чего он это делает? <связи> <Ха>! <связи> Тебе здесь делать нечего. Уходи. Что заставляет его делать это? он дурак. Ничего. Смы... выжил из ума. Сражаемся, дабы избежать истребления. Неверный король хочет перебить нас всех до единого. Мы должны защитить. <связывая> ну что, работорговец, не называй меня так.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 Oh. Oh. Oh. Oh. Ты хочешь увидеть человека, который привел тебя сюда? Ты не привел меня. Я пришел по своей воле. <свёздный> <свёздный> вот как. А кто открыл дверь? Расчистил путь. Тебе не пришлось обнажать клинок против моих стражников, верно? Верно. Я все сделал сам.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 hemen yürü göz kapalı bile yeni beni gelemeyeceksin ты уже проиграл, даже если не понимаешь. Да. Да что с вами сегодня? Уберите его от меня! А-а-а! <говор> <говор>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 пока нет, но увидишь. Давай, ты добежать тебе некуда! И у меня на пути! Это было глупо! И нет, мы не, а не должны дать тебя как умер. Он не уйдет! уйдет. А Страшни его! Я видел этого убийцу! Тебе ему уйти. Не дайте ему уйти! вы творите? Он убежал. вы творите? Он Не Он убежал. Алло, точно, алло, алло, его! алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, алло, мы не должны дать ему возможности У! сделать это. <связывающие> он неужа... наш, он всегда был нашим. И наш долг защищать его. Я догоню тебя! <связывающие> Пожалуйста, господин, подайте. Бесполезно. Здесь его не найти. Я хочу есть, я так голодна. Подайте хоть чуть-чуть. друзья, вокруг нас смотрит, ждет, искушает нас.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 Почему он орёт на вас? Это же его машина. Только теории. Машину создал не он. А кто? Вы? Нет. У Абстерга есть команда инженеров. Я наблюдала за сборкой. Наверное, поэтому он на меня сердится. Он урод. На него давит. Как и на всех нас. Не могу поверить, что вы его защищаете. Уоррен спас мне жизнь. Так что, если он хочет поорать, пусть... Что значит «спас жизнь»? Не вы один не уходите домой на ночь, Дезмонд. То есть вы тоже пленница? Когда они вышли на меня, я заканчивала докторскую. В университете дали понять, что у меня нет перспектив. Им не понравилась тема моей работы. Назвали уже лженаучной. Сказали, что я дискредитирую их. Везде было то же самое. Университеты, компании куда я пыталась устроиться скоро у меня не осталось ни денег ни надежды я начала думать о работе официанткой потом пришло письмо отведи-ка он писал что следил за моей карьерой еще с аспирантуры что он верит в мои работы и хочет встретиться вы не представляете с каким облегчением я согласилась да и что мне было терять и он предложил работу Да здесь в абстерго в проекте анимус у меня был шанс проверить свои теории и доказать что профессора ошибались как я могла отказаться вы так и не рассказали как стали пленницей иногда я думаю может быть за всем этим стояли они создали ситуацию в которой мне не оставалось ничего иного как согласиться они могут они могут все но тогда я не думала об этом мне сказали что придется пожить здесь полгода может год когда прибор будет готов, нужда в секретности отпадет. Но до этого времени я буду в гостях у компании. По крайней мере, так они сказали. А когда они Анимус был готов? Они пришли, когда я спала. Трое. С оружием. Вытащили меня из кровати. Боже. И самое ужасное, я их знала. Один парень, Ричард. Мы иногда ужинали вместе. А теперь он... Они шутили. Я попыталась вырваться. Он ударил меня и сказал, что меня убьют. Боже, а что ты? Ничего. Пыталась убедить себя, что это Сун. А потом появился Уоррен. Нарал на них и приказал убираться. Они послушались. Боже. Он неприятный человек, Дезмонд. Я бы даже сказала, нехороший. Но он спас мне жизнь. Больше меня не трогали. И он обещал, что не тронут. Ты здесь в плену работаешь на этих психов? Но я жива. А сейчас мне надо починить анимус. Увидимся завтра, Дезмонд. Ты не устал? Кто за черт? Здесь кто-то был. Похоже на какой-то код доступа. снитесь и пойте у нас впереди долгий день вы необычно жизнерадостная мисс стилман внесла кое-какие изменения в анимус теперь вы сможете дольше оставаться в нем и искать ваше сокровище это серьезно мистер майлз не думаю что вы понимаете какую серьезную работу делает абстерго может потому что я не знаю чем вы занимаетесь мы меняем мир каждый день сотнями разных путей вы знаете, что почти всем открытиям последнего тысячелетия, медицинским, механическим или философским, мир обязан Абстерго или ее предшественникам? Смелое утверждение, док. Вы не преувеличиваете? Ни в коем случае. Конечно, мы не стремимся заявлять об этом. Это бы вызвало слишком много подозрений. Мы аккуратно выбираем посредников. Зачем? Разве не ясно? Чтобы управлять событиями?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 Доброе утро. Ага. Привет. Лягте, пожалуйста.